Невысокие вонючие. Ну, не маленькие пиончики а есть, георгинчики. Лера Лера. А дай твой маленький букетик с георгинчиками на съемке. Сейчас сделаем цветочки, чтобы было все красиво. И начнем. О, спасибо, моя дорогая. Они прекрасны. Ты посмотри в камеру, чтобы я их красиво сейчас поставила, чтобы видно было хорошо. Видно? А вот так? Вот так? Вот так? Видно хорошо? Все? Или подвинуть как-то? Хорошо? Как двигать? Вот так? Еще? В другую сторону? Вот так? К себе. Вот так? Себе а, ближе. Mm -hmm. Вот так. Все, спасибо. Ну все поехали приветствую вас мои дорогие зрители с вами Лилия Донского и сегодня первый заказ по десятому каталогу oriflame заказ не очень большой всего 250 баллов но зато в этом заказе очень много продуктов подарков от компании oriflame как официальному обозревателю чтобы я вам рассказала про новинки и про новые акции поехали итак начнем с самого начала покажу сначала продукцию у меня в заказе целый набор life plus это коктейль клубничный и витамины wellness pack женские я вам рекомендую всегда заботиться о своем здоровье и поддерживать иммунитет свою красоту изнутри и в этом мне например помогает коктейль и витамины просто если каждый день пить коктейль и витамины то будет очень круто изменяться здоровье то есть оно будет укрепляться вы будете выглядеть лучше с каждым днем и самочувствие тоже будет улучшаться кстати говорю про коктейль и аж слюнки сглотнул насколько он вкусный и классный но его нужно правильно готовить если вы просто ложкой размешаете в стакане вы это пить не сможете вам нужен обязательно шейкер или блендер чтобы вы хорошо взбили эту смесь и тогда будет очень вкусно пить можно с водой можно пить с молочком как вам больше нравится так и делайте но если у вас стоит цель постройнеть то пейте с водой если вы просто пьете для здоровья то здесь уже не имеет значения как вы будете готовить коктейль главное его выпить так далее у меня в заказе две тональные основы серии the one кто один раз попробовал тональную основу как она у нас правильно называется everlasting с SPF 30 тот в нее влюбляется и хочет пользоваться ей постоянно почему объясняю это адаптивная тональная основа она подстраивается под состояние и под тон кожи состояние представляете то есть где-то у вас может быть кожа чуть жирнее где-то по суше она ложится идеальным ровным слоем не забивает поры она стойкая мне это очень понравилось я ее оценила особенно зимой когда у меня пуховик с высоким капюшоном светлого оттенка и раньше у меня все время тональная основа пачкала вот эту зону где достает до как раз до, до тела а сейчас ситуация стала намного лучше поэтому рекомендую эту тональную основу она сейчас у нас как раз в каталоге идет по акции мне прислали крутую маечку ой аж накладная выпала и в ней я буду снимать сегодня обзор новинок ух ты слушайте да она какая интересная какая-то шелковистая не хлопа, как мы привыкли красота а на спинке вот что сделаю свое лето классным Слушайте, очень красивая расцветка не терпится уже ее примерить мне Эмочку прислали я думаю должно быть хорошо в заказе у меня вот такая массажная расческа она по акции в распродаже я скинула в клиентский чат акцию и мне оттуда сразу заказали расческу она кстати очень хорошая и заказали помаду ищу, ищу помаду вот она и помада тоже по супер мега классной цене яркий оттенок ой какой красивый оттенок мне заказали то есть девчонки сразу среагировали оп акция распродажа нужно брать все правильно также из распродажи я взяла крем для ног с авокадо кстати очень классный крем я сейчас таким начала пользоваться только у меня объем в два раза больше как-то он тоже был в каталоге он очень круто увлажняет очень круто я вам рекомендую такой крем попробовать можете начать с такого вот маленького объема а если будет большой берите большой потому что за ногами нужно очень хорошо ухаживать ведь ноги нас носят все наше тело всю нашу массу так заказала конечно же пену для бритья но я ее взяла просто в запас потому что у меня все разобрали ни одной пены нет и если кто-то спросит дай пену у меня должна быть хотя бы одна, потому что пена очень хорошая и частенько, кстати, ее просит. И это какая-то необычная пена, она и для умывания, вот я не вижу, да, для бритья и для умывания. Представляете, какая необычная у нас пена поэтому можно заказывать она всего 199 рублей сейчас идет в каталоге со скидкой 50% я взяла на Вейдж экологен дневной это моя любимая серия кстати сейчас я пользуюсь мне прислали на обзор новинку Optimus, зелененькую urban Gourd вот я заметила конечно состояние кожи очень хорошее оно увлажненное не жирнит не сушит мне очень нравится продукт в использовании то есть вот сами консистенции запахи мне вот все понравилось ночной крем так он вообще похож на новейдж и коллаген по своей консистенции если бы я не знала что это не он например да не видела бы из какой баночки я беру крем я бы подумала что я пользуюсь новейдж но вот состояние моей кожи мне кажется стало немножко другим то есть конечно за полтора-два месяца нет такого прям я бы не заметил заметила да, такого резкого но мне кажется у меня была кожа более какая-то вот натянутая что ли упругая поэтому я сейчас вернусь к этой серии к моей любимой потому что с ней у меня мгновенно подпрыгивает лицо она становится более молодым и мне все делают комплименты а я это очень люблю когда люди не могут понять сколько мне лет и при моих 47 когда мне говорят что мне 35-40 мне очень приятно очень поэтому продолжаем пользоваться хорошими продуктами мне заказали вот такую туалетную воду мужскую у меня появился клиент мужчина он работает в женском коллективе в охране и он все смотрел смотрел и потом говорит ну покажи что у тебя есть для мужиков что вам нужно спросил он говорит аромат мы подобрали аромат раз потом второй это уже по моему четвертая покупка брал он также пену и еще что-то я не помню но уже расширяем немножечко круг продуктовой линейки главное вот смотрите главное предлагать главное к мужчинам относиться как сказать ну, с чуткостью Внимательно. Они могут постесняться сами спросить. Поэтому просто скажите, для мужчин тоже есть продукция. Если вам интересно, я вам покажу. Так что расширяем клиентскую базу. Ох, что у меня в заказе. Это у меня для клиентки. Очень много, очень много мыла разных кусочков. Сейчас вам все покажу, расскажу. Вот, вот, вот, вот. Мыло всего по 39 рублей в каталоге. Серия называется Vita Care. Три аромата: апельсин, лайм и. Забыла, макадамия. Сладкие макадамия и такие свеженькие цитрусовые ароматы. У меня их очень любят клиенты. Вот заказали целую кучу в одни руки 10 штук а остальное так кому один кусочек кому два мыло я буду еще заказывать и в этой же серии сейчас распродажи на геле Vita такие тоже классные гели 250 миллилитров а выглядит так, как будто бутылочка небольшая очень концентрированный густой гель ароматный душистый отлично купает у нас кстати вчера были гости и тоже вот просто рассказывали хвалились как им нравятся наши гели насколько они густые классные что в восторге просто вот наши партнеры довольны а мы этому очень тоже рады конечно же у меня в заказе омега-3 две баночки сейчас на нее тоже акция идет большая скидка это родителям а это нам я своих родителей потихонечку приучаю к витаминам. Они вот не пьют прям регулярно, но чтобы дома всегда была омега, астаксантин. Иногда витамины, они периодически курсами пропивают. И, в общем-то, очень довольна. Зубная щетка заказала себе. Хочу такую щетку. Понравилось. У меня просто клиентка взяла очень много таких щеток и в таком восторге. Я говорю, какие они классные. Я тоже захотел. Так, это я вам попозже покажу. Так, мыло заказали. butanicals Мыло классное, как и вся эта серия. В этом мыле отшелушивающие частички. Оно такое, какое тут вот необычное. Я бы не сказала, что оно такое мылкое, как другие наши, вот если сравнить, например, свите или Discovery. Но оно какое тут вот прям классное. Попробуйте обязательно. Оно того стоит Сюда его поставим. Так, туши туши в заказе очень много потому что сейчас на тушь идет классная акция по 270 рублей любая тушь 5 в одном или классическая как у меня в руках или xxl но мне почему-то вот классическая нравится больше и моим клиентам тоже щеточка чуть меньше больше изгиба щеточки и вот состав классный у этой туши то есть какие-то вот большие классные ресницы получается ну хотя если нету такой туши со скидкой я возьму однозначно и зеленую xxl она тоже очень крутая и кстати зеленая она полностью смывается водой и вот заметили то есть эта тушь она остается немножко ее надо специальным средством убирать а зелененькая полностью снимается просто водой мне кажется это очень очень удобно так, что здесь еще куча куча взяла вот таких вот на подарке ароматов divine divine у нас обновился и у него не просто новый дизайн очень классно дарить такие подарочки у него не только классный дизайн у него еще и у меня есть такой аромат теперь у него теперь более концентрированная композиция. То есть, это теперь парфюмерная вода, более стойкая. И все, кто ее любит уже многие годы с этой водой просто, наверное, сроднился, я думаю, что эти люди будут еще более счастливы, потому что новый дизайн все же приедается, скажите же, новый аромат стал более стойким, а это всем точно понравится. И очень красивый давайте его посмотрим как я люблю вскрывать коробочки. хотя предыдущий дизайн мне тоже очень нравился это просто фигурка красивая тоненькая элегантная такая как капля как льдинка вообще что-то невероятное аромат действительно красивый очень очень-очень многие его любят годами пользуются и это о многом говорит поэтому я рада что не поменяли состав аромата, потому что иначе многие могли бы расстроиться. А сейчас, мне кажется, все будут очень довольны. Поэтому мои клиенты получат вот такие пробнички. Я вам тоже рекомендую делать запас пробников, чтобы всегда было что-то подарить своим клиентам или просто сделать кому-то маленький комплимент. Или когда вы ищете новых клиентов и не знаете, как подойти к человеку, возьмите просто и подарите. Это вам в подарок. Просто вы мне понравились. И все, давайте каталог, обменивайтесь телефонами, знакомьтесь. И я думаю, что ни один человек не откажется взять в подарок вот такой вот красивый аромат, чтобы подегустировать. Правда? Так, дальше у меня в заказе есть кое-что необычное. А именно, ой, -ой, ой, сейчас покажу вам. У меня набор. Этот набор стоит всего 69 рублей. Каталог пробник тональной основы пробник Novage Skinnerge дневной крем и пробник Диван. вот такой набор всего стоит 69 рублей обязательно заказывайте это выгодно представляете например каталог убрали минус 25 рублей остается помогите посчитать 44, 44 рубля за три пробника мне кажется это очень выгодно и классно я люблю пробники чтобы все время клиентам вкладывать в заказ Пробнички, и чтобы они были у меня довольны ой сколько у меня каталогов еще тут насыпалось так что-то тут еще припрятано кусачки заказала Миша кусачки он свои потерял Вот пусть теперь возрадуется и у него будут новые кусачки сейчас мы их посмотрим насколько они хорошие или, или нет я думаю что они хорошие по крайней мере они тяжелые это значит что материал крепкий красивый цвет такой бирюзовый все металлическое очень хорошие. я прям сильно давлю специально чтобы классные и написано oriflame не ошибетесь ни с кем не спутаете будут ваши кусачки отлично сейчас меньше подарю так и мне еще прислали новинки из следующего каталога Дивайн будет у нас в одиннадцатом будет обновленная тушь для бровей все переживали не дай бог у нас снимут эту тушь и мне прислали два оттенка одну которую я люблю это средний и черный черный придется кому-то задарить а вот этим я буду сама пользоваться такая же малюсенькая кисточка мне, у меня такое чувство что она стала еще меньше но я обязательно сравню запишу отдельное видео эта тушь она нереально классная и нужная для чего если у вас свои брови крутые вот просто классные брови то вы можете просто подобрать свой оттенок взять так аккуратненько расчесать уложить станут брови более выразительные объемные и будут зафиксированы красиво если же у вас брови свои светлые вы хотите чуть-чуть притемнить или например у подпушек светлее чем основные брови вы берете щеточку расчесываете сначала в обратную сторону чтобы прокрасить изнутри то есть против шерсти а потом аккуратненько укладываете как нужно брови станут пышные объемные или если брови Прям сильно нужно с ними работать сначала карандашом или тенями вы рисуете себе бровь как нужно а потом сверху аккуратненько берете тушь для бровей и аккуратненько еще расчесываете укладываете и придаете более насыщенный цвет и объем вот такой классный продукт и я думаю что этот продукт нужен абсолютно всем потому что вот я рассказала вам про разные варианты и какой-то один точно вам подойдет и брови брови они должны быть самые красивые можно не краситься но брови нужно оформить согласны девчонки потому что как только брови сделаешь красивые то сразу ой нож упал то сразу лицо становится таким очерченным просто я взяла два набора вот я искала как раз второй у меня 2 2 2 все, все правильно так ну и теперь приступаем к самому к самому интересному что мне прислали на обзор. Готовы смотреть? Весы. Итак, рассказываю сначала про акцию. Сейчас у нас идет невероятно крутая акция для спонсоров, для всех, кто приглашает свою команду друзей или хочет начать приглашать, но никак не решается, то сейчас самое время. Итак, чтобы поучаствовать в акции нам всегда вот нужно что-то интересное сказать людям чтобы они просто вот загорелись и захотели пойти к вам в команду итак начинаем сначала сейчас в десятом каталоге идет розыгрыш каждый день каждый день разыгрывается 1000 рублей среди 500 участников потом 10 тысяч 20 человек получает потом 5 человек получает наушники беспроводные и три человека получают телефон samsung a30 два по-моему такие классные подарки каждый день почти миллион разыгрывается, ребят представьте теперь давайте с вами смотреть если ваш новичок приходит в команду и делает заказ на 25 баллов он получает один билетик то есть один шанс выиграть если заказ на 50 баллов у него два шанса заказ на 75 на 100 и так далее то есть кратные 25 сколько раз делали столько шансов а вам чтобы получить например такие весы вам нужно набрать всего 100 спонсорских баллов и по-моему одного или двоих рекрутов ну, точно вы посмотрите картинку мы вставим просто не помню наизусть представьте вот такие весы Tefal могут стать вашими абсолютно просто вот за 1 рубль всего можно сказать бесплатно если вы приведете два человека и им расскажете про акции про все интересные акции и весы будут ваши, давайте их посмотрим но это же еще тоже не все если вы делаете заказ на 50 баллов в каталоге номер 10 то в следующем каталоге вы уже можете выкупить набор чашек эко-посуда с волокнами пшеницы за 149 рублей 4 разноцветных чашки вот такие классные весы тефаль. Заботы о нас Такие стильненькие. Прям подходит мне под интерьер. Хотя у нас есть весы, но хочется чего-то всегда обновления, чего-то новенького. Так, сейчас покажу вам, что новичок получит. Какую посуду. Мне салатники прислали. Вау, как классно. Сейчас я вам покажу салатники у нас получают в самом конце акции потому что набор состоит из чашек тарелок пиалушек и в конце салатники то есть если все пройдете то салатники тоже получаете слушайте они кстати очень классные легкие такие интересные и их можно мыть в посудомоечной машине для меня это было очень важно сейчас покажу набор из четырех ушек чтобы вы увидели цвет как классно такие нежные классные оттенки подобрали смотрите глубокие такие можно суп из них кушать можно сделать салат порционный всем раздать смотрите как красиво бежевый я знаю дочка у меня розовый себе займет я возьму мятный я очень люблю в последнее время мятный оттенок Мише мы дадим голубенькую а котику подарим бежевую шучу <с pronounce dulce> котик обойдется. слушайте очень классная стильная посуда хорошо сделана она такая вся качественная Слушайте, прелесть я рада что такие акции которые направлены на э, как-то на экологичность вот на все такое вот прям Мух, молодцы так слушайте я тут еще что-то вижу это же еще не все если у вас будет 50, 500 спонсорских баллов и 6 рекрутов по-моему 6 то вы получите вау миксер можете взять Mulinex ух ты тут будет дв две насадки разные для теста или например для безе То есть более крупное для теста чтобы оно было пышненькое вот такое вот тесто ух ты тут такой пластик хороший мулинекс это крутая техника скажите же коробочки все убираю так смотрим миксер я отдельно запишу видео попробую миксер мне как раз нужен был, потому что наш сломался. Мама дала нам свой, но как бы маме же тоже нужен. Ой, какой он красавчик, просто чудо. Давайте попробуем. Надо сделать маленькое испытание. Конечно, у меня здесь нет розетки пока под рукой. Но вот так вот. Вот, первая и вторая скорости. Переключать легко. Раз. Тут как джойстик такие прям. Тым. Тын -тын. А интересно, как вынуть? Как вынуть? Нажать куда-то? Или тянуть? О, просто тянуть. Просто потянули, вынули. Ой, какая прелесть. И это еще не все. Никуда не уходите. А если у вас будет 300 спонсорских баллов, то вы получите вот такой крутой измельчитель вот его я прям очень хотела я люблю такие штуки как такие блендеры измельчители у нас есть кстати тоже от oriflame очень много техники практически вся техника у нас от oriflame вот вся в коробках в инструкциях так смотрите база с моторчиком все розетка понятно а вот сюда мы укладываем все что нужно измельчить например лук если нужно много лука делаете какую-то заготовку то не стоит мучиться резать и плакать положите сюда лук накройте вот так вот крышечкой поставьте базу и пусть все измельчает просто закручиваем или даже а, нет даже не закручиваем просто поставим прижимаем и нажимаем старт по-моему так Потому что резьбу я не вижу. Ого, классно. То есть просто нажали и готово. Шикарно. Все попробуем, все вам расскажу. Но это еще не все. Я тут увидела в коробке. Еще один сюрприз. Этот продукт будет тоже в одиннадцатом каталоге. Вот такой красивой упаковки. Часики. Ой, какой у них красивый ремень. Такой цвет сочный насыщенный прям розовый крупный циферблат и примеряем на мою тонкую ручку велики смотрите у меня очень конечно тонкая косточка здесь и поэтому тут есть два варианта либо мне поправиться либо кому-то подарить эти часы я скорее всего подарю может быть розыгрыш в команде сделаю что-то придумаю но часы конечно красивые особенно мне нравится ремешок интересно можно ли его как-то убавить я не вижу возможности как-то убавить потому что он цельный скорее всего нет вот повезло у кого ручка большая да, пошире чем моя потому что они же все и тянутся и скорее всего то есть они приятно будут сидеть если плотненько вот так вот будут облегать руку у меня вот сколько здесь просвет ну ладно я не очень расстроилась потому что у меня есть часы умные часы вот теперь я вам все по-моему показала фух шикарный заказ я вам всем желаю классных покупок какие у вас есть вопросы задавайте в комментариях под этим видео если вы еще не присоединились к компании oriflame welcome в мою команду заполняйте заявку прямо под видео или пишите в комментариях я с вами свяжусь и все вам помогу, стартануть во всем разобраться, научу всему, чтобы у вас были классные результаты. И до новых встреч, с вами была Лилия Донского, пока-пока.